Стул сел. Я должен сидеть на этот стул рядом. А теперь послушай, что я тебе скажу. Каждый из звездочет должен быть ближе к чему к звездам, а какая звезда самая великая? И какая звезда самая великая? Вы наши господин. Великий Сахарахман. А, знаешь, я так и думал. Только вот загрустила ваша звезда. Ничего ее не радует. Вы меня удивляете. Честное слово. У вас столько богатства. У вас только богатства, mm -hmm. и роскошный дворец, и сад с экзотическими растениями. Mm -hmm. А фонтаны какие? Я mm всех -hmm. покажу. Голубой фонтан с чистой водой есть. Yes. Mm -hmm. Белый фонтан с молоком и Есть. Даже черный фонтан с горучкой кровь дракона. Тут есть. Ну, еще драгоценности. Еще кавы. Большой. Все как на подбор. Хорошо. Возьмем горы. Ваша господина имеет... 365 шестьдесят Жо, каждый день по красавице. Последний день года, что буду делать, а? Что? Год сейчас высокосный, в нем дней триста шестьдесят шесть! яй яй яй яй яй яй яй яй темные! Пистолку башка, носим на свой плечи. Я пошел туда-сюда, пройдусь. А вы думаете? Думаете, как исправить это досадное недоразумение? Mm -hmm. При царском приправлении, чтобы не произошло, Проблема воеводина уладит, если что. Зато на царской кухне всегда готовы щи, И день-день сквозь дежурит у печи. Пора уже на кухню и трон перетащить. Пап, где самовар? Дочь, прекращай свои испытания! О, Сколько можно отца нервировать? На этот раз все по плану! Куда? мой! Мы по земле поедем! Еще одной аварии мое родительское сердце не выдержит! Пожалей отца! Ой. Золотой монет. Хорошо. Не воевода не... продавать оружие царя. Это не очень хорошо. Я теперь имею в руках компромат на воевода. Это хорошо. Еще. А на востоке, говорят, есть черная вода. Кровь дракона. Так она лучше дров и угля горит. Вот бы мне ее добыть. Да ну, глупость какая! Черная вода. Вот по этой вас Ну-ка, залезь в кабину. Как сигнал подам, дернешь за рычаг. Только больше не трогай ничего. Это тебе не пудра с помадой. Да ладно, ладно. Ой, ух ты, подишь ты, какие кнопочки. Ой, ходить, поехали. Ой-ой-ой, куда? Я руль еще не приладила. А зачем нам сворачивать? Херен, прям. Доставить манькушка. Я хотел получать чертеж. Это страшная мощная. <плодит> Стук сердец лишь слышится. <плодит> Будет вам 360 здания. Ну, циклоп. <нет> <плодит> Давай собирать дорогу. Да, Их преданность Куда? Стой! Ой, зря ты Ерема аппарат-то сломал. Я сломал. Их высочество над ним долго трудились. Ну, хороша. Да, хорошо. Заметил, наконец. И правда хороша? Алёнушка. Ты зачем аппарат сломал, Ерёма? Так, так, так. Настроим магическую оптику на объекты. Вот она. Теперь направляем чары на высокопоставленные лицо. Вот она. Пусть пригрезится вам эта красавица. А утром кого пошлют за ней? Правильно, циклопа пошлёт В вдремучились. не? Напишу-ка я этой Аленке песню Все в ней и выскажу Луч солнца золотого Не, вроде это уже было Миллион, миллион, миллион алых роз не, да, не, не, да. Алых роз Повторяюсь. А если так? <свят> и днем, и ночью лишь она передо мной. <свят> Надо еще подумать. <свят> Словно чудо это <свят> а, песня нас соединила. Вместе. О, давно не виделись. Вот. О. Видал? Миндал. Ага. Этот документ все говорит о твой воровстве. Ты вор! А, а я как воевода, может быть, проводил перевооружение. Продавал старое оружие, чтобы новое купить. Патня, оборонять страну от таких, как вы! Ты этот оружие Майнхерт сначала украл, а потом продал, а деньги положил в свой карман и вас снабжал, между прочим. Эх ты слушай меня. Я буду молчать, если ты будешь давать мне чертеж тот аппарат, что стоять в сарае. Вы меня документ на чертеж в Прости уж, доча, но лучше ты пару дней в своей комнате посидишь. От греха подальше. Под замком, да без еды. Быстро выкиньте с головы все свои... ...изобретенья. Подумаешь, тятя ваш Дормедонт напугал. Ой. А у нас на ужин яблочки. Mm -mm. Угощайся. Mm. Представляешь, мне говорили, они волшебные. Mm -hmm. Глупости это. Сказки. А, нас все за маленьких считают, прикинь. Вот именно. Они думают, что изобретение этой игрушки, а может, мое счастье в этих Все Всеславушка, а где же мое-то счастье? Люди не любит. Вот не задай. Ждет ли Ты. Эх, сложилась песня для Аленушки. <связывая> Мене <-либо. связывая> Я получаю на чертежи страшных машин. <связывая> а потом развязать большой война. <связывая> Строится, доча. Но зато жива будет. без на синяков. Все чертишки в печку, в печку. <гас> вот это хорошо. Эй! Ну-ка, бать, вторая, и разбирайте аппарат царебры на части. Только тихо. М? Да ну. Но... Сгорели мои денежки. <смех> Все. утрачены чертежи! Нет, сердечей. Так давай мне аппарат за компромат. <смех> Штейн, ты чё? Ты чё? Тоже аппарат с собой царевны? <смех> Царевин? Царский дочка? <смех> Это совсем хорошо. Mm. Это mm. Я хочу жениться на царский дошк. Mm. И получать mm. этот аппарат. Mm. Или я садит на трон? Mm. Или ты садит в тюрьму? Понял, нет. Mm. Музыкой наполнив сердце Пробуждает нас любовь И с любимой расставаясь Мы находим ее вновь Для нее все песни наши И о ней одной мечты Я спешу к тебе, Алё. В моих мыслях только ты Словно чуд Я ненадолго прогуляюсь, пойду. Пройдусь немного. Ну и где же ее окно? Как это? Почему он к царевне-то полез? Ну теперь понятно его музыкальные пристрастие. Ну, конечно, у нее же преданное. Ерема, тебе чего? Адресом ошибся. Ваше высочество. Ну. А, Всеслава Дармидотовна, я просто хотел. О, яблочек отпробовать. Мы ты. Вот так-то. Они еще и яблоки мои вместе будут кушать. А царевната! Мне одни железки по сердцу. Ерема хорошая. Спелись. Ну и люби, Ерема Палалайшник, свою царевну конструкторшу! Вкусные! <звуки> <звуки> О, видно, сильно парня долбанула моей машиной. Завтра приходи, компенсируем тебе убытки. Высочество. Там ее Высочество. Ее Высочество. Эх, царевна, царевна моя. Эх, царевна, царевна моя. Как фонограмма заела. Царевна, царевна Что-то с парнем не то. мое Высочество, царевна моя. Эх, царевна. Великий. Я покорять весь мир. Я... Я... я. я! номер триста шестидесятый счастья. Обними свой счет. Мои самих, сами новые. А -а -а! <свят> Слуги мои! все сюда! Где вы все? Без беде, что ли, а? Мы Мне срочно нужно... Правильно, вам очень нужна красавица. М -м -м. Необыкновенные. Да, точно. Откуда знаешь? Все по звездам. О -о -о. Все, про происходит то, что все это по звездам. Это И эти маленькие бриллианты на вашем великих небосводе, они даже знают, где искать этот а. красавица. И где? Там. <т�> Дремучие места, правда? Пауль улицам Медведь ходит. <Chase> на циклопу адресу напиши. Он сегодня же за ней и едет. <escuching> Шах! Повелевает! Индекс описательный. Да. да. Надо. Не надо. Звездочок брать с собой для верности. А -а -а -а. Так. А может правда мы съездили? Хотя, конечно, звезды Кстати, замечу, если без красавицы вернетесь. Я такую казнь знаю. Слушаемся ваши Величество! величества. Командировочные полюсят. Я не улыбаться. Поехали. ехать. Длинные игры Куда <реклама> побежал? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Царский трон я получаю невращения пошевеливайся, кулибяку давай неси, простоквашу тирунки рыбки рыбки прихвати вот такое вот у нас меню на завтра обычно это вот это все но путь не ука боевода такая у нас вокруг обстановка обычная Наши границы на замке. Иди ты. Слева — цвета А справа — шах. И это восточная это, это, диспотия. Ох, не знаю, Гордей, какая на востоке деспотия. А, а вот приправы у них хорошие. Ах, да, да, да, да. моей всеславушки полезные. Да. А, Девка да. в самом а, пряном ух, виде. Красавица. Поспела, как кулебяк согласен, с такси. Согласен. <свист> <свист> Говорю это. Тут любитель один нашелся на ваш кулебяку румяную. <свист> да, обещал к завтраку подъехать. Да. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Споем, а? Служить бы рад, прислуживаться тоже Не за спасибо, деньги мне дороже За них готов я красть, казнить и грабить Хвалить того, кто будет нами прав. За подгузник здесь у нас. Так, хорошо. Какой трогательный забота. Алло, пошел. да? Что же вчера с Еремой произошло? Он как заколдованный. Яблочки. А ну-ка. Так. Да ну, глупость какая. Неужели и вправду волшебные? Получается, я сама Ерему заколдовала. А если он на царевне жениться вздумает, а если так спокойно? Сама заколдовала, сама и расколдую. Просто дам ему другое яблоко и верну его в чувство. Алена, а? царевне скажи, царь зовет, к ней этот жених приехал. А? Такой жених у нас, черт, черт что, он ну, прям даже не знаю. А я знаю. Только счастье появилось на горизонте. Амнистия. Царь завтракать зовет. Здорово! Сейчас позавтракаем и будем воздушный шар запускать. Нет, не будем. Чё это? К тебе жених приехал. Кто? Допился до дурения. Надевайте ваш свадебный комбинезон, невеста. О да, э, и чуть не забыл. Еще будет хорошо добавить к соревнам часть государств и технический машин. Предачу, доволь С этого бы и начинал шантажист. Ну, благородный рыцарь, говорю тебе, родительская ага. У тебя как с аппетитом? Гуд, а, гуд. Где я можно мыть руки и все такое дальше? баттер Смотри, что значит благородный. <свистит> Проводи гостя <свистит> в уборную. А! О, а уже, уже выгнали женихата. Может, как-то сразу характерами то и не сошлись. Постойте. Иди. Так не Ерём, он местный сватается. А митая, этот а? импортный. Счастье-то какое! А вон и была лайка Еремушки. Аленка, чё? Ходи сюда. Деньги давай, После свадьбы. А вот и ваши апартаменты. Что, Что за запах? Опять оружие кончилось, да? И да, постоянным покупателем скидка А ну красавец, эта скидка распространяется а? Ой, как тебе повезло сегодня Уважаемый ты мой, этот, э, воевода Очень выгодные сделки предлагаю Мы тебе, смотри, много много деньги, а ты нам совсем игру ерунда, один девушка. Девушку? Если вы про царевну Всеславу, так я уже... Что? Царевна? Пустите, у меня очень важная свадьба! Уже собралась к приезжать. переезжать. Счастливая ты, Всеславка. Ты что? План такой. Какой? Ты приставь к моему окну лестницу и подгони к забору машину. Запирают меня. Ладно. Сжигают чертежи. Пожалуйста. Хотят машину разломать. Хорошо. Но замуж это уже слишком начинается. Ну, ребята, договоримся, как вы вовремя так? нравится да. девушка? Какая она большая, чем крупнее красавица, тем крупнее меня наградят. Да, гон ты еще раз и наградят. Согласен. Это точно не так. Но, но, раз циклоп решил... Берем эту. Так будет правильно. Правильно. -а -а. Вот только царевну с утра рыцаря обещали. М -м -м -м. Ну, думайте, думайте. М -м -м. Да что вы а -а -а. Ладно, оформим как похищение. Условно, конечно. Я я уговорю! Иностранный! Прогрессивный! Ой. Ой, машины твоей интересовался! Здрасте! А вам чего? Euh. Что со мной было? А, царевна? Все слава? Дармидон, <свят> <Ага>. В терем <свят> свататься. Эх, царевна, царевна моя! Муза моя певческая. Право. Я задохнусь в этой канализации. Дело, говорят, М? езжай к шаху. Ну, конечно, что тут думать-то? Кусами ты будешь. Да. Каждый день наряды менять будешь. Ой, девочка. А? Ой, как же тебе повезло. А какой, да. Мы тебя к великому шаху везем. А? Во дворце жить будешь. Ты семья. Да! <связь> вот это <связь> Дайте я! Сама же говорила, что на Востоке ресурсы не освоенные пропадают. Ну, ну я осваиваю. Да что на меня сегодня такой спроса Подождите! Ой. Дайте подумать! Думай! Жарко там у них! <связь> жарко? А зачем жарко? У Шаха огромный сад есть, Ой. три фонтаны есть, с водой, с молоком, и даже с кровью дракон, черный-черный. Кровь дракона? Да. Точно? Шах, каждое утро в нее плохих слуг. Макай, макай, Ой. Поджигай. Ой. Поджигай. Ой. поджигай. Ой, хорошо, Гаря. Красиво! Ага, точно она! Своим глазом видела! Я? Э -э -э -э. Согласна! Ой. Только... Что? Без своих аппаратов не поеду! Не бери аппараты, езжай быстрее! В, в смысле, они в дороге пригодятся! Где же царевна? Ее такое счастье ждет. Поторопись, доча! Торопись же, доча! Иду я, иду! Давай скорее! Что же я с подругой-то делаю? Тоже мне пугало нашли. Ну как что? Судьбу ее устраиваю. Угу. Первый пошел. Ага. andresia me hmm Да, Хенька! Украли нашу царевку, а. похитили, украли! Подписывайтесь Я на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в числе первых о выходе новых видео.